Здравствуйте. Если бы меня спросили, зачем нужен психолог, чем он может помочь, что нужно с ним делать, зачем к нему идти, то я бы ответил, что нужно с психологом, психотерапевтом, коучем поработать с картами реальности, которые отвечают за наши представления о жизни, за наши взгляды на жизнь, за то, что мы видим вокруг себя, когда показываем фильм из своей головы вокруг. То, что я верю, то избывается. То есть нужно изменить представление о жизни, нужно изменить представление о мире, и тогда изменится реальность. Что нужно для того, чтобы достигать, эффективно достигать своих целей? Нужно менять программы. Возможно, программы устарели, возможно, они некачественные, возможно, они изначально были неправильные, да, ошибочные какие-то и так далее. То есть, если у меня была в армии программа вставать в 5 утра и бежать на, про на пробежку, на гражданке, наверное, мне такая программа особо и не нужна. Да? Если у меня программа какая-то заточенная под одну деятельность, а я перехожу в другую деятельность, она мешает. Если у меня программа... Опять же, просыпаться по одному времени, да, по киевскому, в киевском часовом поясе, и я переезжаю по командировке или еще зачем-то, на другую сторону Земли, в другой часовой пояс, мне эта программа очень мешает, мне не нужно вставать среди ночи, вообще не подходит. Мне ее нужно перевоспитать. К счастью, люди справляются с этим без психолога. Тем более, что они осознают проблему, они осознают причину. Но когда в троллейбусе едешь и толкнули наступили на ногу как-то коснулись тебя какие может быть реакции можно нахамить, нагрубить в ответ броситься в драку можно страшно обидеться и потом неделю рассказывать друзьям по телефону как толкнули в троллейбусе да можно мягко вежливо ответить и так далее как правило, это происходит за секунду, за долю секунды, да. никто не раздумывает, как ответить, это так, шух, выпалил вдруг, и, может быть, потом вы будете жалеть. Да, есть, есть люди и есть поступки, о которых жалеют, как, как я мог так сделать? Ну, это ж вроде мне не присуще, я ж я не хотел обидеть, и так получилось. Да? да, так получилось, потому что в этот момент работала программа. Откуда она взялась? от родителей, может быть родители так делали, от каких-то старших, может быть э, имели большое влияние в детстве на тебя, и ты подсмотрел в детстве, как, как вот действуют в подобных ситуациях, и э, невербально перенял. Учителя в школе, да, они, они вот там преподаватели, учителя в школе, они показывают, как нужно действовать в различных ситуациях, да. Дети сейчас подходим к светофору, останавливаемся, смотрим налево, смотрим на светофор, да, то есть, и мы живем по этой программе всю свою жизнь. Никто ни разу не пересмотрел эту программу. Может быть, направо надо смотреть, когда подходишь к дороге. Да, если ты переезжаешь в Англию, в Японию, надо направо смотреть. Да, то есть эти программы заложены, и мы живем по ним, и они нас не спрашивают, как, как вести себя. Да, на самом деле я слушал музыку, на самом деле я там э, на плеере что-то смотрел, на самом деле я книгу читал газету, я автоматически через дорогу перешел. Поэтому, если я хочу теперь автоматически большую работу, больше, больше денег, больше доход, больше зарплату. Хочу получить автоматически, как перешел через дорогу. Хочу рост по карьере автоматически, не впахивая. Хочу хорошие отношения с, в семье автоматически, не, не ломая себя, не, не, не перекручивая, не перекраивая. Хочу автоматически бросить курить. Хочу автоматически заниматься физкультурой. Хочу автоматически перейти на более здоровую диету. Хочу автоматически наполнить свою жизнь большей радостью, автоматически хочу выполнять свои, свое призвание, свой, смысл жизни, свое предназначение, не рыскать по лесам в поисках его, да, а вот так, хоп, и плавно перейти и получать от этого удовольствие. И это мне даст эффективность, я буду заниматься любимым делом, я буду получать ну, достаточный доход, который я как раз считаю, что он такой должен быть, да, для этого дела. И я буду счастлив. Вот, вот вам формула благополучия, да. Что, что для этого нужно сделать? Нужно найти, чем заниматься. Нужно найти, каким путем. Нужно найти, понять, как это реализовать. Это и есть умение, да. Это и есть программа. Это и есть навыки. И удачливость. Встретить э, правильного человека, встретить правильного начальника, встретить, у, увидеть объявление о приеме э, кадров на какую-то желаемую работу и так далее, так, далее, так, далее, так далее. Это скорее удачливость, скорее может быть какая-то большая самоуверенность, большая вера в себя, большая любовь к себе, большая наглость, чем вчера. Зайти и спросить, а нет ли у вас вакансий, подойти к человеку, который нравится, и поговорить с ним о чем-то, а не прятаться за углом. То есть, меняя карты, меняя представление о жизни и мире, работая с программами, мы получаем, что человек, который не псих, которому не нужен психиатр, которого все хорошо, все нормально с психикой, ему доктор не нужен, он качественно меняет жизнь, поработав со своим все-таки, со своим мышлением, все-таки со своими мыслями. И становится совсем другая жизнь. Уходят череда неудач, уходят негативные повторяющиеся ситуации, уходят нехорошие состояния, тревожные, печальные, грустные и так далее. И жизнь меняется, жизнь перерождается. Хотя да, действительно, тут психиатр был и не нужен. Причем тут психиатр? Конечно, он тут был не нужен. Нужен тренер по достижению целей и получению от этого удовольствия. В последующих видео я расскажу дальнейшие шаги, как это делать, каким путем, какими методами и так далее. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями и потихоньку-потихоньку пройдем весь этот путь вместе, вы будете знать, зачем нужен психолог, вы будете знать, что ответить человеку, когда он говорит, что психолог не нужен, и во многом разберетесь с собой и многое измените в своей жизни, даже просто, даже просто изучив, посмотрев это видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями и до встречи в следующих видео. Всего вам хорошего, будьте эффективны и счастливы, совершенны и удачливы.